Приехал на план до да, товарища, вот, говорит, не могу ламинат положить, ну, пока его нету, можно рассказать, не обидится. Говорит, говорит не получается, он, говорит, вот так становится жолобом. ты, говорю, замки застёгивает, что ты, говорю, <говорит> не может такого быть, чтобы он не исходился там, ну, полы более-менее пойдет, пойдет, вот. <смех> я его полностью разобрал и собрал, я не знаю, вот тут ровно и пяти минут не прошло. Я говорю, ты видишь, ровно лежит, все замечательно. Как-то так. Короче, если что-то никогда не делал, <смех> она купила там он всяких стучалок этих, я ни разу киянку в руки не взял, все собрал, как надо. А он тут полосу собирает, пытается ее впихнуть. Говорю, ставь по одной. В тысячу раз легче. В тысячу и быстрее. Ты одну можешь контролировать, нежели весь ряд. Вот как-то так. Просит, короче, ему собрать эту комнату. Он сейчас будет дольше укладывать вот эти вещи подложку. И дольше будет запиливать, чем будет собираться весь пол. Но он не захотел, он захотел, вот стыки были ровненько, так и без отходов он не захотел. Я говорю, почему? кускики остаются. Ну, говорит, я так не хочу. Ну, не хочешь, не хочешь, твои дело Брал бы, гнал бы, лишнее отпиливал оттуда, сюда и вперед. Вот как-то так. Ничего, сразу в вонь зашла, он поле горит. Прям за забором. Грибы, грибы. Для деревьев не видно. Да прикинь сейчас на кладбище, сейчас я О, дымище. А пожарников нету. Горит практически за забором. Обалдеть. Вот дыма. Привет. Мужики, всем здорово. В общем, стройка. Укладка ламината. Вот. Так, ролик такой вообще ни о чем. Будем так говорить. Человек... Сколько ты? Два дня. Два дня, говорит. Два дня пытается положить три э, ряда ламината. И, говорит, лодочкой стоит вот так и все. И не ложится короче приехал посмотрел в общем не успевает ложить подложку как ламинат ложится некоторые вот говорят надо ложить собирать полосу потом ее застегивать в замок не знаю мужики я собираю поштучно то есть беру одну и начинаю замыкать ее до самого конца сейчас покажу как Потому что ну, одному, если один человек работает, как бы ну, тяжело полосу самому застегнуть. Вдвоем, может даже втроем легче, да, на всю длину. Ну, нет ничего проще. Как говорится, кияночка в помощь. И никаких проблем. И вот они, красавцы, Один стоит, двое шлангу держат, все, вода не подается, ждут пока потухнет, а вон полыхает костер, вон там видно, вот они, звери. Ну с пушки плупанули да и все какие проблемы да? Да, да, ну, такая, да а ну а что тягать там, по полю он горит Бли он горит он горит он горит огонь ну, и вот Забы так пешки. вот она пошла на кладбище там кладбище дальше Да уже дыма тут поменьше, если честно. там, уже, там, уже, там дыму Ну видишь, туда на кладбище. Если пройдет, все, ну, Пошли поливать. Да. Струя мощная. Все, один скрылся. Одешь их не распираторами, что я не вижу, чтобы они в гноморниках были. Вот, как-то так. Так, пустые пачки. Уже они просто вылетают с комнаты, как э, лента с пулемета. Еще разок повторюсь. Подложка не успевает ложиться, как ложится ламинат. Что заметил? Смотрите, лобзик, да, казалось бы. Ну, фирма не имеет значения, я ее не рекламирую. Самое интересное, смотрите. Смотрите. Заметили? Ну вот так вот покажу Это капец это, это Какой Супер технологичный Инженер, там я не знаю как его назвать Придумал пилку в обратном направлении Для чего? Для чего? По сути она подошву эту Отталкивает при сопротивлении Она э, будет прыгать Отталкиваться ну, чистой воды, я не знаю, идиот какой-то придумал зубы в обратном направлении на лобзе. Это капец. Это капец. Я каждый раз все больше и больше удивляюсь вот таким нестандартным решением. Все. Пожар локализован. Нету. Это поле. А там Спасибо, клад... кладбище, да. <смех> вот там дальше кладбище, да, вот там что-то горит еще, далековасно. От... Отвели. Это товарища план, стройка, огорела практически вот за, забор... за, за забором, <смех> <И> <смех> <не> <смех> Да, водище было капец. Да, мужики, вот э, товарищ захотел э, ламинат э, соединять э, посередине, то есть лист сюда, лист туда. Все вроде как должно быть симметрично, да. Но получается много обрезков. У меня сердце кровью обливается из-за того, что, я не знаю, там сантиметров по 30. Это с одной стороны, плюс другой идет тоже на подрез. Там с двух полос, с двух полос, выходит обрезков одна доска. Я не знаю, мужики, по мне это, это лишняя трата денег. Многие делают, да. Пошел, пошел, отрезал, положил сюда и пошел заново. Отрезал, положил сюда и пошел заново. Все бы оно сошлось. И со всего дома, со всего абсолютно дома. Если слать ламинат одного цвета, одного размера, да, одной фирмы. Получилось бы один обрезок в углу. Только бы остался, какой-то определенный кусок. Все, один обрезок. Но никак. Это сейчас со всей вот этой вот комнатки. Здесь как минимум 3-4 доски уйдет обрезков, а то может и больше. Это капец. Ну, как говорится, хозяин барин. Что тут поделаешь? В общем, стилем. Привет. Так, подмогите сам. Как можно, да, подлоги. Крывынькие. Ага. Это не так. Не та пальта. Это на обрезку. Это на обрезку. Да дадим. Пододвигаем к стене. Ты скажи, что с За... фасочкой. Фасочка, что? Фасочка, с фасочкой. Вопросов нет. Вот она торчит, да? Казалось бы, да? Что нужно сделать? Она просто движением застегнуть его просто за, застегнуть все ламинатина легла следующее вот смотрят, как вот как вот можно по одному ложить все элементарно а просто божики. смотрите застегиваю здесь замок так чтобы он все уперся в эту опускаю вот, по всей длине. Дальше, слегка приподнимаю, а эту придерживаю. Вот здесь, вот на замке я ее вот сейчас не получилось, да? Придержать. Смотри, слегка. Опять выскочила. Ну, тем не менее, попробую. Следующую. Вот так, раз. Все. Лягла. Застегнулась. Пальцы не подладили. Следующее. Идет точно так же. Не та сторона. Вот, подвел. Замок здесь застегнул, дальше просто подложу. вот таким ударом завожу и он застегивается. Ну и соответственно следующее, можно несколько рядов начать и показываю пока а, на одну ага. тут уже резать надо вот сейчас отрежем продолжим Крайняя, да ах ты Показывает оператор крайнюю не застегнул вот таким вот образом чуть приподнимаем заводим висит лежит дальше отрезаем как-то так ну в принципе вот за что я говорил это мужики обрезки я так вздыхаю потому что ну это капец это капец это еще пол а, до конца не сделан я не знаю Ну, ей богу ну, все. Продолжаем. мужики. Для тех, кто не понял, как ложить одному ламинат. Повторяю. Замыкаем замок боковой. Ложим. Чуть-чуть приподнимаем вот эту сторону Совсем чуть-чуть так, чтобы вот она зашла. Нет. Ладошкой помогаем. Если киянка далеко. Все. Дальше вы знаете схему. заскали глаз и застегнулась следующая точно так же сильно сюда не стучите просто поправить я не знаю есть там где-то плашечка специально купленная там за 1200, но она без надобности, наличие океаночки и желания и все, никаких, как говорится, проблем. Давай еще вот здесь положим, в принципе, и так понятно. Легка приглашаем, слегка сушечки, вообще вот так вот. без фанатизма. Все, как-то так. Ну вот, мужики, тут делов-то, я не знаю, по большей части, я не знаю, времени заняло, если вот так вот взять все в сумме, ну, час делов, больше, больше выпиливали, запиливали, Вымеряли, вымеряли и размечали. Вот он инструмент. Киянка, маркер, карандаш, рулетка. Ну там еще угольник, чтобы а, отрезать, зарезать. Вот, как-то так. Здесь по-простому все. Под дверь будет стык. Там чуть другой пойдет ламинат. Ну, человек так захотел. Как-то так. Так что... Одному реально положить ламинат даже по одной а, доски. Никаких проблем. Абсолютно. Все, всем пока. С вами был Санек. Еще увидимся. Прогнала администрация трактор. Дискует. Так, оно а ну становись. Дискует. Вот продискована полоска. Короче, опахивает. Участок, потому что ну, Слишком близко здесь Все это поле, это поле это администрации Вот Все заросло Никто ничего не косит Никто ничего не этот Уже поддали под огород Или еще под, под что-нибудь Люди может занимались бы Вот, машины ездят через это поле Там там Есть тоннель под железной дорогой На М4 выезд чтобы в объезд не ездить 16 километров сокращается дорога, если вот вот там на складбище вот сюда и под тоннель и выскакиваешь сразу на трассу вот еще машина э, на М4 вот а если ехать как надо и э, до того места где вот машины выскакивают 16 километров вот как-то так